Всем привет, дорогие друзья, с вами я, мама, бабушка надо. Племать, она даже ничего не сказала. Бабушка Нина. Ладно. Ой, так вот это что ли? Ну, может, она? Сейчас пойдем. А что? Это Ай! что за кошмар? Здравствуйте. Здравствуйте. У вас нету дочки по имени что? Одри. Что, что за золото? Никакое золото в деревне. Золото это в, в деревне. Я сейчас. Есть... Я это, сейчас... Это, это не золото, это пластмассовая корона. Ну, ладно. У меня Убежу просто вся из Я не могу сказать, что это пластмассовое золото. Это золото. Крожи здесь. Я... Походу, это не мама Одри. Походу, это не мама Одри. Она золото не любит. Да. А это б... б... б... полное параллельная... Знаю, Будьте. то, что у а, тебя было золото. Э я э Я э тебя это, убью э как и свою дочь. Бодри это. Все время. Золото, до золото, золото, до золото. Ну хотя бы... Моя дочь. А, это вы ко мне? Ну проходите. Золота у меня нет, это пластмассовая корона, да. Смотри мне, да. а то я свою дочь убиваю стекло. за это золото. У меня стекло. Это ничего не Нет, тут подготовилась, я не, я не знала, сколько вас приедет, но уже ночь. ночь. Здравствуйте, дядя Боря. Да. Вы с ним познакомились уже. Дядя Боря, дядя... иди отсюда, дверь закрыта. Дядя Боря. Проходи, что Вы... стоишь там? Ты, Вы... Адидас. А у такая... Дядя Боря, да... да, проходите, дядя Боря. А вы знаете, полная противоположность вашей дочери. Да. Вот ваша дочь любит все. Ой, ой, дядя Боря, почему дядю Боря любишь? Так, быстро спать. А, а что? А после, вот ваш часов. Неважно. Быстро а... спать. Там еще тут еще нужно прийти. А, я все, я все ты на, на синюю Олега. кровать. И еще пошел На синюю кровать. Дядя Боря, пошаровать! Дядя Боря, чтобы... <свистит> Быстро спать! Щеглы! <свистит> Ш... Быстро щеглы спать. Okay. -е -е -е -е. Сейчас я возьму вот молоточек. Yes. И чё не спишь, а? Дядя Боря, ну-ка свалил отсюда. Э. Вроде Борю не трогать. У не ждем. Да. Там все не спят. А я пошла. Я пошла до своей подруги. Схожу. Пока вечер. Время 7 вечера. У нас всегда так темнеет. Вы должны спать. Я приду в часа 10. Потому что, в 11. Потому что так надо. А остальными спать. Так, Где пойду я до спел? подруги схожу. К Зине. Олег, Зина, ты дома? Да. Ой. Она, конечно, зная, но лучше, чем утром. Зина! Угу. Ой, Зина, здорово. Почему Если не спят, то я их убью. Алло, балбесы, что в спите? Пойдем, что спим. Ты Или ты Или ты так, вы демоны, во демон. Действительно, откуда я здесь? Наверное, с вами я ехал, Ну просто запутался. Что? Почему ты отстал от нас? Потому да. что, потому что. А где был А из люка? Так, она пошла, она пошла? Вот. Я пока mm -hmm. пойду подышу своим воздухом, хорошо? Вс наверное, всем. Пойдемте прогуляемся. Только а не... А буду, куда баба... она пошла? Куда она пошла? Не идите да? в ту сторону, куда пошла она. Она где-то там. Пойдемте. А если она придет? А я пока пойду к соседям. Тук-тук-тук-тук. Строим дом. Тук-тук-тук. Это этот? Это тот самый Нет. дядя Боря. Это не Боря. Дядя... Это дядя... дядя... Дядя Борис. Дядя Борис. Борис, здорово. Ой, пойду я. О, туда есть речка, ребят. Купаться. Тут есть речка. Пчелы, волки, бабочки. Купаться. Цветы красивые. Еще бабочки много. Каких-то привет, Олег. Что О боже, привет, это что ты? Что привет, волк. А, у них мета, у них очень много меда. Не копайте только. Вы, наверное, мама Одри? Кто? Бежи, бежи, бежи. Бежи. Осы, осы, Зачем взломали их? Осы. Нет, ты просто сломал их. Урали их урали. это да. сломали, взяли. А? Вот что делайте. В... Жаль тебе, жаль пчелы, с я развел. Ты везде, офигел, везде. пчел жаль. Я. Я, пойду попью, я пойду водички попью, хорошо? Иди попей. Она меня хочет. Дедушка будет. А что, тебе надо то от меня? Не боишься меня отпускать, чтобы я водичка пошла? Вдруг меня дед какой-то утащит. Не утащит, иди отсюда. Тебе дед не нужен, который... Я ну, этот... пропустил немного. Не я заблудилась на... Ну-ка, привет. Я немного... <соцкий> <соцкий> так. Я не знаю, <соцкий> <шоцкий>. Привет, ребят. <соцкий> а, привет, 아. я... Привет, Баба Зина идет! Баба... Баба Людин идет а, это моя кожа. Хочу спите... О, это моя розовенькая. Вот это вот, да, это не бейте пчел! Ты убил пчелу пчел. а аминь. Она... Здесь у нее есть и еще... Не знаю, как она Ой, это кто? Короче, не ложись, это моя... идут она... да, она... да, или... ты... Да, ты, старик. Или привет, мастер Что? Я а у тебя с кого сделал талисманы. Ну и пошел ты. Я их переплавил. Кого ты переплавил? Талисманы. У тебя они были не в там виде. Я их переплавил. Теперь смотри. А кто их переправил тогда? Я их переплавил в этом. А кто их тогда переправил? Прячься <смотра> <смотра> ну да, привет. Прячь Шо, ты к вами, балбесина. Прячься. Боря, ушёл. кш шпионишь, козёл. Короче. Вот. Я немного пропустил, опоздал. У меня тут Просто О -о -о -о. я заблудилась в О, но... Это мне надо. их во благо. И, кстати, теперь ты... Ну, ты знаешь, что с ними делать. Там раздаешь вот это все. И... Нет, я не знаю, что делать. Ладно, я знаю, дурочки. Славочки. Славочки, возможно, скоро Время, когда okay. Мир. <связь> не да не все, иди везде. уже. Дед... я, Фу, все в в что я с Так, ну, все я тут пойду. Пока что мне там надо сходить кое-куда. Картошку принеси. Картошку. Так. Я И пошел. Я... воды ля -ля -ля, ля -ля -ля. А я немного забыл не будет. Ой, что-то я сегодня будет. разгулялась. Надо, надо проверить уже... моих внучков, спят ли они, и надо их разбудить. Вдруг они там какие козлы не спят, а я тут... Ну, сейчас я к ним схожу, проверю их. Я не поняла. Ты кто не, такой? А, Пойдём, 7, 7 утра, 7 утра, меня ну, эта дядька разбудила, да, он 7 7 утра, страшный. Нет, что 7, 7 утра. утра, надо вставать, именно. Итак, первое ваше Эй, задание. Витя. Витька, дядя Витя, привет. Первое ваше задание, а нет, да, первое ваше задание. Я вам сейчас скажу, Борь что делать. Боря на счастье что... зашёл, Боря на счастье шел. Так, Боря, итак, у меня есть кос... Положить. Ничего не, не трогать нет. У меня есть костная мука Я сейчас всем раздам И кто принесет И кто принесет Несет мне опасно, больше там, И кто заткнулся И кто мне принесет больше Пшена И посадит все грядки нет. Не затоптав Это... Ну-ка ты че скачей наберешь так, даю вам купленки? всем так. Вы От... Отойди в край. Так, встань первый. Держи муку. Спасибо. Я не вот. тебе да! Тринадцать да. серьезно. Тринадцать муки. И кто курица принесет? То инструмент! Принес. Иди сюда без инструментов. Быстро, смотался. Слитры. Никаких Слитры. инструментов. Руки не... есть. Нет, Иди, сказала. Да. Говно да. ты такое. Да. Быстро. А так а пшена? Нет пшена. Нет ничего. Грядки затоптали. А -а -а. Сейчас я вам принесу. Будете мне вспахивать все грядки. Так, четыре штуки берем ну корабы ко мне. Какие рабы? Что? Я шучу. На, мотыгу. О, Сюда двое. На, мотыгу. Сюда вдвоем подошли. На, мотыгу. На... На... На, мотыгу. Пошел вон. На, мотыгу. На, мотыгу. На космено муку космено космено космено космено космено космено космено космено космено космено космено космено космено космено космено космено работайте космено космено космено космено космено космено космено Давай, давай быстро Почему грядки зато? Мотыгу отдавай Работай Я тебе одну семечку отдал. мотыгу отдай Спасибо. мои мотыгу не отдают угу. Ну-ка работать быстро я работаю, М у меня мука закончилась. Ты чё, <с ACLPA>, а ну а я да. а, маме, маме, маме, маме, У меня есть идея. Я... А возвращаемся. Я уже есть возвращаемся. быстро. Да, я сейчас. Мне надо. Могут... Возвращаемся. считаю до трех, чтобы вы были уже дома. Раз. Два. Mm. Кого нет, тот наказан. Раз, Всё, я... Я пришел. два, три. Сейчас буду. Так. А кто опоздал, тот будет наказан. Вот этот опоздал. Ждем это... опоздавшего. Так, стоять. За... Зато я насобирал больше пшеницы. Стоять. За мной. Смотрите, сколько у меня пшеницы. За мной. У меня Рука очень стоит. много. Да-да-да, вот. хорошо. Вставай сюда. Где ты сюда? Вставай сюда. Жди ну, здесь. Теперь он до да, боря. Ты можешь валить, жалкаешь боря. Да. Ну-ка быстро залезь. Три секунды. Раз. Чего, Три секунды. Мне кажется, мы троган за... Вот так вот, над мы, я... Это... мы тоже свободные. Да, ну все. все ты отправляешься Вы домой. Вы можете быть свободными. О, спасибо. Так, ты кыш отсюда. Так, сдаем. На, держи. держите. Мариночки. Ты что, прям со мной сдаешь? Ага, молодцы, я молодцы. Все вам тоже сдаю. А где Адриан? Почему прям не работает? говорю вам, кто победил? победил. Победила Постаньте, дружба. Ура! где? где? равно смотрите. О, О, это мама. не Одри, это ённая мама, дурочка. Мама Одли, смотрите, я собрал больше, чтобы вот брошу. Я пошла, забрал, я пошла. пообщаюсь, пойду ну, пообщаюсь, что чтобы да? мне сделали вещи получше. Ну, Здравствуй, кузнец, ты, мне нужны вещи ну, получше, чтобы моих внучков Потому так наказывать, так, так, так ты, отшпарить ничем. Ты что сюда делаешь, а? Ну-ка, хочешь, я буду. Ладно, хорошо. Ты же так, ты же. Да, ты собирал больше. И что? Равно, брудно. Что это с вами? Что вы здесь делаете? Помогите! Меня держит в ранчове. Прыгай, выходи. ну пошел. Брюга, я покажу тебе. Не мешай мне. Не мешай меня, да, да, да. Пусть она его надо я, я, у тебя до этого за что, за... лошадок? Он это... придет, лошадок. Стой, Бьешь, привет. я тебя зарежу, если честно. Еще два раза ударишь, видела. и я тебя зарежу. О, боже, ты, я тебя. Вперед! Я боже, в детстве занимался конным спортом. Я в занимался конным спортом. Он, он, он твою лошадку тоже убьет. Он, он шабадер, взрослый. Но... Вот пусть он умрет сам, мне Что тут И за драки? Кстати, было... убили. Убили. Я не мы... мощный вообще, Мою лошадку убили! Что... Так, рассказывай, так, что произошло. Убили. Мою... Вот это чем Боже, мы... я тебя мотыль. Он у тебя семечек до того, как забронулся. А ты мою лошадь убил. Я тебя это ни в жизни не просил. Сопротивление. Я не могу вас что-то талисман. Нет, я знаю про талисман. Это вообще да, не твоя бомбисы. лошадка. Это вообще-то Олега лошадь. Не деремся. Я О, тут пока лошадка. патрулирую. Меня зовут Мина, Мина. Таврикс. Все, пока. Он убил. Э, ты, кыш, пошел с моей лошадью. Вот Рай, я, ты, я, я, я, я, я, считаю А ну а дал лошадь рай, Точно, я считаю. тебе я не дать я, не я не сейчас не тебе переголодку перережу, если лошадь не я, дашь. Олег, а за меня можешь перейти? Ребята, уже вечер. Мне вчера равно я пока Райт идет. Я пока лошадь свою не верну, я не успокоюсь. Сам... Да сейчас придет мама утри. Вы пошли к маме. Подподай своей Адриан. Ну-ка, дай волшебство. Волшебство. Ты мой, ты мой, лошадь. Дай, дай, дай, дай, дай, лошадь. Дай, дай, лошадь. дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, мы с тобой дружили, Лука. а ты, вот Дай, ты моя лошадь убила. Меня... Я у тебя просил просто семечка, а ты. Мы же о них говорим. Я устал собеседничать. Бей. Отстань. Я хочу поговорить с тобой. Бедная лошадь. Я тебя ударю. Я... Отстань. Тедриан, ты тоже зайдешь, я тебя с Адриан, ну, как ты у меня? Абулла! Бедный, Беритлая лошадь! Бедный, бедный, бедный. <свист> я убью тебя <свист> лошадь! Если, если ты убьешь вот лошадь, это... можно его на <пошли> Олег, <пошли> как тебе идея, чтобы да, разни... так, перерезать? Так, <пошли> отстаньте от лошади, <пошли> бедная лошадь! Олег, как я тебе идея, чтобы перерезать найти? Может, мне не очихнулся? Я, я пошёл взять Галу. Я тоже. Он Или, убил. Или Он Галу. Убил. Или Галу. Так, бален. я советую пойти Он спать. Он, может, лошадь убил, ты понимаешь? Адриан, я... надо по этой иди поговорить. Нет, все, я пойду спать, отстаньте. Я полная поиска. Что я... тебе надо? Что тебе надо? Я уйду, тебя... что ты не меня... Иди нахуй. Тихо. Уйди. Говори, а что... что. Идем, идём, нужно отойти дальше. Дальше. Да пошел ты. Да. Ладно, да. Когда, когда быки начали разгуливать по улицам? Я не знаю. Новый талисман, видимо, Ты меня за придурочка не держи. Что тебе надо? а всю волшебную книжечку читал. Все, все, все, все, все, все. А ну говори, откуда, откуда ты достал бычий навоз? Все на улицу. У меня есть разговор. А есть еще какие-то обе да, да, есть. Он лошадь убил! Я не убивала. Я ему подошёл сюда. Райтон. О! Кожа и конский ну, седло. Это у него! Это у него! Райтон. Я тебя твой Ты можешь домой не приходить я тебя на подушку задушу. Я его задушенную лошадь убежала. <рисуем> Он такая кровь, что тварь. Вы-то не бегать, да? теперь будете. Иди Пока сюда. Олег... Иди сюда. <рисуем> <Хорошей фабрики>. Пойдем <рисуем> подальше. <рисуем> а тут нет руссокня в городе. Сражаться нечем. Будем на мотыгах <рисуем> сражаться. Давай Чё на мотыгах. Какие еще лосывые поприкушечки появились у тебя? Намного. Вот такой. А вот, так такой. вот такой. Спрашивай, вот такой. Вот такой. А вот такой. Так. Вот такой. Вот такой. Вот такой. Вот такая. Мотека? Можешь подарить мотека. красотка. It's вот это сделал отдать а, почему-то там тигр и теперь я эм... малиновый Тигр! какую-нибудь тигры тигр я теперь все Бурамалиновый, малиновый сербур ты дашь мне хочет ты мне волшебного клопа! Ой. это что мне страшно. Ну, иди сюда. Я знаю, я знаю, я, я, я, я, говорю, я читал книгу. А иди-ка сюда. Попал. Я знаю, что эта штука. Вот такая Трансформация. вот. Трансформация. Прячься. Не, какого-нибудь. А тебе погуби. Ладно, я шучу. Я своих хлопок потерял. Которых нужно цискивать. Ладно, я пойду, пока. С клопа дал, быстро. Какого тебе клопа дать? у меня нет клопов. Исходи, сходи за виды клопов и все. Ну да, мне тогда тигра там, козла, собака. Давай наберем новую команду, Давно Давай. Я это все дам мистеру Багу, мистер Баг сам распределит. Нет, сначала тигра. Мистер Баг сам все распределит, я пойду. Дай, я обижусь. Мистер Бак сам обиженка. Пойду бабочек ловить. Иди лови, пошел ты. Вот и поймаю. Ну вот и пошел ты. А если мне бабочка вселит, то тогда кое-кто Ну и пошел ты. Ну и иди ты. Пойду бабочек ловить. Не надо. А если ловлю бабочку, у меня она вселится, тогда кто-то... Ну и пошел ты. Кому ты говоришь, ну и пошел ты? Пошел. А у кого любовь? они райт любит Олега, но лука его тоже любит. И кто чтобы Синять. жениться им надо Синять. дуэлиться Синять. Видишь, я тебе сейчас его вместо вместо глаз его вставлю будешь а а, да, его. Пошел, пошел сюда, сюда отсюда. Ну, короче, слушай, они дерутся из-за того, что у них любовь романтическая. У них драмы, драмы, романтика. Лучшая подружка, которую, которую твоя тетя Маджестия. Да, все, я спать, спать, все, я сплю. Как думаешь, Адрану приехать к команде? Я тоже скажу. Я его приеду к команде. Я тоже. Ну-ка, давай дружить. На тернышко на лицо. Идиоты. И ты моего кота убил и никуда не просил